Каменный уголь это горючее полезное ископаемое, которое образовалось много миллионов лет назад за счет разложения и дальнейшего преобразования остатков древних растений. Отмершие остатки растений накапливались на дне болот. Там, из-за отсутствия доступа кислорода, они не могли полностью разлагаться бактериями. В результате получался торф. Таким образом, Торф состоял из растительных остатков, претерпевших различную степень разложения. Затем, поверх образовавшегося слоя торфа, накопился новый слой. В результате давления верхних слоев и повышения температуры породы с глубиной, торф терял воду и газы, преобразуясь сначала в бурый уголь, а затем в каменный.